Министерство внутренних тел официально распространило некое видео, которое несколько дней гуляет по, значит, по интернету о моей мифической встрече с неким Мазепиным, который оказался директором Уралхима. Честно говоря, о существовании Уралхима и о существовании Мазепина я узнал то есть об Уралхиме, как только я начал говорить по ОПЗ, по грабежу ОПЗ, они начали кричать, что я связан с русскими олигархами из Уралхима. Ну, естественно, я посмеялся, такие всякую чушь. Очень часто раньше тоже несли по поводу без повода. Потом, потом показали это видео, и когда появилось видео, я заинтересовался... Кто этот человек, откуда он взялся? Пересекал ли у границу Украины? Я запросил э, соответствующие службы украинские. Я послал официальный запрос. Они на официальный запрос мне в ближайшее время, надеюсь, ответят официально. Но то, что я уже узнал неофициально, как они мне говорят, еще раз нужно это проверить. Такой человек, как Мазепин, украинскую границу с тех пор, как я губернатор, по их предварительным данным, по крайней мере, то, что я знаю, не пересекал. Более того, сам этот человек, то есть и сам его предприятие сегодня тоже подтвердило, что они никаких встреч со мной, естественно, не проводили. Но потом я приглянулся к видео, потому что все-таки официальное же видео, которое распространяют официальный орган. Микрофон, из Как просто. Это видео, которое распространяет Министерство внутренних дел Украины. Посмотрите, еще раз включить. 16 секунд. И почему? Я, я почитал сегодня как, некоторых блогеров, я не хочу у них забрать, как бы плагиат, плагиатом делать, но я хочу сказать, что несколько блогеров обсуждали, и мой э, э, твой брат, который хороший видеоинженер, очень в Нью-Йорке, я его мнение спросил, я ему пескинул, чтобы он дал мне свое мнение, что это такое. Еще раз хочу показать. Показайте, пожалуйста. Мы друг на друга смотрим. Этот тип смотрит куда-то, я смотрю куда-то туда. Но потом... У меня вообще проблема постоянно, да, у стоп-кадр. Я вообще очень переживаю, у меня проблемы всегда лишнего веса. Я сейчас больше вешу, чем когда-либо, ну, за последние месяцы. Но я все же хочу, чтобы вы на меня посмотрели. И посмотрели на это? Мне кажется, это уже слишком. Слишком жестоко. Мне еще нужно, ну, несколько месяцев хорошо поработать. если это... Посчет дальше еще, пожалуйста. И остановите. Как вы считаете, у меня есть шея? Есть? А почему здесь нет шеи? Это официальный документ, официальное, то, что опубликовало Министерство внутренних тел Украины. Вы поняли сейчас, какими аферис, аферюгами, какими напершниками мы, мы имеем дело, или как они называются в профессии, наперстничек. Вот это, ну, потом мой поверный брат говорил, что этот масштаб этих машин и наш масштаб, не подходят друг к другу. Потому что я долго чесал голову. Я говорю, черт ее знает, может быть, где-то кто-то на улице подошел. Но, во-первых, если подошел, почему на меня не смотрел? Во-вторых, что-то не вспомнил такое, такое. Я бывает, что много хожу, там толпы, там люди подходят, фотографируются. во кто назначает встречу с русским олигархом для секретных переговоров в центре Одессы у отеля Моцарт? Они принимают во всех, дорогие мои журналисты, и украинцы за идиотов. Они держат за идиота. Вот точно так же, как они фальсифицируют это видео. Они фальсифицируют документы, они фальсифицируют контракты. И они крадут каждый день у нашего государства миллионы и миллиарды.